Министр россии дмитрий медведев высмеял премьер-министра армении никола пашиняна курьезный случай выходящий за рамки дипломатического этикета о котором глава армении выбраны из народа и не знает произошел накануне в ереване если нет вопросов друзья мы уже можем перейти сказал пашинян вглядываясь в лицо медведева и выдерживая паузу в ответ дмитрий медведев Неожиданно сказал нет, и затем переспросил, а перейти куда? К процедуре подписания наших перейдем уже, сказал Пашинян, понимая, в какую глупую ситуацию он попал. Все это время российская правительственная делегация едва сдерживала ехидный смех, а Дмитрий Медведев не удержался и все же рассмеялся. Если нет вопросов, друзья, мы уже можем перейти... Нет. Перейти куда? Перейти к процедуре подписания наших бренда. Да, перейдем уже. Значит, переходим к процедуре подписанию принятых документов. Пожалуйста, друзья.